всем привет и с новым годом с вами канал от рыбохвост в этом обзоре мы будем рассматривать вот такую плетеночку с алиэкспресса супер Power макс четырехжимная п.е. вот 300 метров у нас здесь заявлено 300 метров номер ее 0.8 диаметр 0.14 15 лб, 15 лб это 16,8 килограмм, вот. <свят> э, На что могу ответить? Э, замерял, но не снимал на видео обзор, э, точнее, как я электроштангелем замерял плетеночку, вот. Размер у меня попадает как 0, не 0,14, 0,12, но у него погрешность небольшая есть у штангеля вот, дальше вот это 0,14 потому что 0,16 мы мерили точно он показал 0,14 но это было точно 0,16 дальше на разрыв в видео вы увидите на разрыв, на разрыв я без узлов проверил вот, там на весах вы увидите сколько килограмм держит по поводу самое смешное, 300 метров написано. Катушечка, как вы видите, небольшая. Вот. Я не буду рассказывать, как я замерил сколько, но я замерил э, длину этой плетенки. Здесь ровно 280 метров. Хотя написано 300 метров. Итак, начнем. Проверим как упаковано Упаковочка пустая, больше ничего нету. Так замотана пленку. Так. В принципе, плотненько. Хорошо. Здесь еще плюс еще отвады защищена. Хотя нет, нет воды, чтобы не распутывалось. Плетеночку а, во, во время замера я хорошо тер, как говорится, руками. Вот. И я смотрел некоторые видеообзоры плетенки, У них краска остается на руках. Здесь именно Super Макс, Max такого нету, Краска не остается. После плетенки кожа висковатая становится. Чем-то покрыта плетеночка. Чем не знаю. Производитель заявил, что 6 и 8 килограмм. Проверим.